Так, насчет техники. В ване работать очень тяжело, и мы обычно что видим? Да? Вот видит. Так могут все, все так и делают по факту, но здесь идет нагрузка на что? На наши слабые маленькие мышцы, руки забиваются через какое-то время, мы просто не можем держать веник. Это происходит там минут через пять, если активно махать вениками, если веники. Не вот такие легенькие, прикольные, а тяжелые, здоровые, то руки отваливаются очень быстро. У меня есть техника, которая включает в себя работу тела и включает в себя приемы, в которых руки вообще не требуются. Ну, здесь, конечно, требуется, но даже здесь, когда мы просто машем, это не просто так. Мы поднимаем веник вертикально, да, он у нас висит. Почему мы вот так поднимаем, мы нагрузку увеличиваем на а, давайте изначально да что мы имеем мы имеем подвижные ноги и три позиции у полка 45 45 и да прямое положение ну, для питерского паровоза здесь 45 здесь 45 чем лучше мы будем владеть своими ногами тем нам легче будет работать парной э -э ну, например мы хотим, хотим перейти от одной техники на другую Что мы делаем? Сначала поворачиваем корпус, потом руки Также обратно, да, мы работаем барабанными палочками Поворачиваем корпус, потом уходят руки А теперь руки не нужны Что мы делаем? У нас корпус может перемещаться влево-вправо Он может перемещаться вверх-вниз для этого руки не нужны, согласны, да? То есть, что мы имеем? Вот первые приемы как раз. Мы поднимаем денечки, У нас локоточки сходятся. И как у Пьеро расходятся. Вот они у нас. вот. Руки расслаблены. Нагрузка на критипсы есть, но это большие мышцы. Мы руки опустили, ее нет нагрузки. Поэтому у нас веник полетел и вернулся по инерции. Мы его запустили, да? Ну, единственное, что мы машем не вот так, а немножко Руки. Расходится, при этом корпус наклоняется над человеком И у нас получается самый широкий захват Если мы будем стоять вот так у полка То мы получим вот это да, примерно Тоже неплохо, между прочим Если мы подойдем к полку У нас двухметровый человек Получится, мы его можем обмахнуть сразу всего Это вот что касается просто махнуть. Дальше И первые приемы какие? Протирочка Просто ведем корпус Корпус двигается, двигаются веники Они могут двигаться так Они могут двигаться вот так С разным усилием, с разным давлением Но здесь руки не участвуют Следующий прием Это прием симметричный да? Мы можем включить ноги Проходимся, вот опять же, что мы имеем Просто поднимаем веник коленками Коленками, коленками, коленками но это когда симметрично. Асимметричная техника Что у нас? Коленки выключаются, но включается цыганочка, волна В этом вся ну, как бы и прелесть да, работы тела Кистевики они ограничивают всю свою волну вот таким вот, вот движением да? У них вся волна вот здесь Есть даже люди, которые привязывают локти и так парят Не понимаю зачем, но ну, как бы это есть у нас нужно включить три части И вот эти три части вместе с корпусом Вы понимаете, надо, помните, паровоз паровоза двигается эксцентрик, здесь то же самое Если мы наклонились, у нас этот эксцентрик перестанет работать Нам нужно, чтобы плечо поднялось вверх Оно делает вот такое движение, и мы что получаем? Волну То есть мы веник поднимаем не кончиком вверх, а за ручку, за ручку. Если мы поднимаем его за ручку, у нас хотите, хотите, не хотите, поднимается локоть. И мы управляем уже э, тремя частями. Да? То есть у нас вот эта конструкция из трех частей. И она через локоть. Локоть движется вот так. У нас, к сожалению, вот так он движется не, мо не может. У нас плечо достаточно свободное. Кисть, как шарнирчик, его куда отправят, он туда и полетит. Не, не кистян нет делает, а локоть бросает. Веник, и он по инерции Понимаете, да? На лоб смотреть в эту Так тоже можно сделать Но мы получим совершенно другие ощущения И ритм будет совершенно другим Нам нужен ритм, который идет от тела Тогда он все парение Будет как одна большая музыка Что мы так парим, да? Раз, два Раз, два Раз, два Потому что ритм как от тела